Рассмотрим данные инструкции «Заполнение аналитик» и «Проведение по регистрам БИД». Допустим, нам необходимо поменять аналитику документа «Платежное поручение». Тогда во вкладке «Отбора» нажимаем кнопку «Отбор» и выбираем нужный тип документа. Для корректного изменения аналитики рекомендуется производить отбор по одному типу документа. А затем переходим в правый блок формы. Здесь в полях «Период» – «Эспо» необходимо установить период, за который будут отобраны документы. Установим дату 21 октября 2016 года. Выберем проведенные документы. Для настройки «Документ проведен» установим значение «Да». Укажем организацию. Также можно заполнить настройку по определенному контрагенту. Чтобы найти определенные документы, нажимаем в поле «Отбор» на кнопкой с изображением трех точек. В левом блоке Доступные поля раскрываем иерархический список поля Документ и выбираем параметры для отбора. Например, Комментарий. Затем при нажатой левой клавише мыши переносим его в правый блок формы. Найдем платежное поручение с комментарием Оплата поставщикам. После выполнения настроек отбора нажимаем кнопку Перейти к документам. Тогда на вкладке «Обработка документов» будут отображены все найденные документы. Предположим, для выбранных документов нужно поменять проект и источник финансирования. Тогда включаем флажок в поле «Проект» и вводим нужный проект. Для реквизита «Источник финансирования» действие аналогичным. Изменение реквизитов аналитики будут выполнено только для тех документов, у которых включен флажок. В командной панели расположены следующие кнопки «Установить все флажки». При выполнении этой команды для всех документов будут установлены флажки. По команде «Снять флажки» будут сняты все установленные флажки. Если нажать кнопку «Инвертировать флажки», то флажки будут сняты с тех строк, где установлены и включены для ранее невыбранных строк. Нажимаем кнопку «Заполнить аналитики в документах». Тогда в отобранных документах будет изменена аналитика. Чтобы изменить аналитики в разделе «Аналитики вид, необходимо нажать кнопку «Записать аналитика точе. Чтобы изменить аналитику в разделе «Результат проведения бит», во вкладке «Обороты по бюджетам бит» следует нажать кнопку «Провести по регистрам бит». Обратите внимание, для документов, созданных на основании, данная обработка не используется, так как ее применение не изменит аналитику документа.